здравия друзья еще раз и это уже сегодня третье видео с названием гушов и бобров терки в источнике энергии теперь же это уже видео номер три и первое видео 216 просмотров Видим, есть комментарии. Но у меня автоматически в настройках стоит комментарии по собственному усмотрению. Вот в режиме реального времени показываю 10 комментариев, которые дальше я буду все подтверждать в ручном режиме. Ну, просто так у меня настройки на канале сделаны. И читаем. Правильно говоришь, Владимир, я сюда пришел лично из-за того, что вы здесь, правоведы. Неделю назад я с нашим общим знакомым как раз об этом говорила. Я ему сказала, если бы не правоведы, меня бы здесь не было. В любом случае, почему довели до ссоры, мне непонятно. Главное теперь, чтобы люди не потеряли свои с трудом добытые деньги и не пострадали из-за этого. И контакты человека. Махмед Кацаров. Махмед, отвечаю тебе на твой вопрос. Есть вот этот человек. Вот его аватарка. Вот фамилия, имя. Этот человек с самого начала втерся в доверие к Александру Сергеевичу Кугушеву. Ну, женщинам свойственно очаровывать мужчин что они прям мужчины теряют голову и потом ничего не ведают вот у этого человека это получилось сделать почему это произошло потому что у этого человека переполнена завистью к окружающему миру ее сущность во-вторых, у этого человека раздвоение личности в том смысле, что помимо ее души, в ее физическом теле есть энергетический подселенец, который руководит всем хороводом. И этот человек ввиду слабой воли не может воздействовать на этого подселенца, который из пекельных миров. И вот это существо, имея корыстные побуждения внести в раздор, в благое дело, по принципу разделяя властвуй, и пока все вокруг кусаются, этот человек залазит на престол. В ближайшее время каждый из вас увидит подтверждение этому как это будет все происходить как будут лавры короны на голове этого человека в интернете и везде в деятельности компании возвышаться и сам александр сергеевич кубушов будет возвышать этого человека потому что этот человек Умеет качественно зализывать попец, как поет Сектор Газа. Никого не хочу обидеть, там, оскорбить, в чем-то там обвинить. Я всего лишь наблюдаю, я проводник информации. То, что вижу, анализирую, перевожу в удобоваримый язык для каждого из вас. Подтверждаю этот комментарий, он разместится под видео. Андрей Зубков. 20 тысяч, вложенные в марте. Сейчас выглядит более 300 тысяч рублей. Галочку. Мария. Мне бы очень хотелось вернуть свои денежки Угушевым, денежки Кугушовым. Даже не гражданин РФ. Так что все претензии будут к вам. Я буду выяснять правду или обращаться в следственные органы. Думаю с коллективной жалобой или с заявлениями о преступлении. Мария, хозяин-барин, проявляйте свою волю как хотите. Пересмотрите историю МММ. И вам станет все понятно, как, что, зачем и почему. Все люди, участвующие и покупающие токены, токены, не ценные бумаги, не акции, а токены ICO. То есть каждый человек участвует в этом проекте, этот проект. По принципу краудфандинг. То есть, есть идея, благая, благие намерения. Нету никаких гарантий, что этот проект получится. Проект получится только при коллективном согласованном действии всех участников и синергичных действиях. То есть, когда все друг друга дополняют, помогают, двигаются в одном потоке он выстреливает и дает успех этот проект вы участвуете в краудфандинге это народное инвестирование по собственному желанию по собственной воле без всяких расписок договоров и так далее и тому подобное это для разъяснения и даже написав заявление, хоть завтра, хоть коллективное, хоть какое, оно попадет в следственные органы. Умысла кого-то обмануть не будет подтверждений. Потому что умысла ни у кого нет. Потому что все каждый вебинар высказывают свои намерения. Пересмотрите все вебинары. Все публично высказано и объяснено. Никто никого не вводит и не вводил и не будет вводить ни в какие заблуждения. Все взрослые люди, каждый участвует по собственному усмотрению, по собственной воле в том или ином проекте. Поэтому все ваши доводы, они абсолютно бесполезны. Единственное, что ваши действия приведут к еще большему разрушению компании. То есть, чем вы больше будете противодействовать компании, тем вы больше ничего не добьетесь. Вернее, не то, что ничего не добьетесь, а вы добьетесь разрушения компании. Вот и все. Своими действиями. Следующее. Ждете наших комментариев, однако закрыли их от людей. Все комментарии подтверждаются, никто ничего не закрывал. Просто я их специально э, в настройках канала сделал уже давно, еще пять лет назад. Чтобы вот так вот прочитывать по порядку каждый комментарий и его подтверждать, либо отвечать на него. Может, он имел в виду, что он будет собирать 10-киловаттный генератор. Ну, может, он имел в виду. Вот то, что он имел в виду, он и ответит, если найдет аргументы для ответа на мои видео. И Элине тоже нужно подключиться к новой ставке. Да, Илина хочет быть президентом компании. И она им станет, с чем я ее и поздравляю. Но за этот поступок, который она сегодня сотворяет, она понесет ответственность в духовном плане. Наведется ровный энергетический баланс. Уже однажды у Илины за ее поступки, ее действия, ее корыстные умыслы навелся баланс баланс навелся тем что как наводится баланс если вы портите карму себе косячите мыслями действиями поступками это я просто объясняю каждому из вас кто смотрит эти видеоролики и кто если чего то не понимает откуда причина следственные связи так вот всегда приходит время наводить баланс дебет с кредитом в духовном в материальном и во всех других э, обстоятельствах атмосферах там пространствах и так далее так вот элина воробьева герасимова за свои предыдущие поступки действия мысли подобного рода которые она сотворяет сегодня она расплатилась расплатилась Человек расплачивается самым дорогим, что у него есть. Если человек боится потерять деньги, он матер... теряет материальные ценности. Так наводится баланс во Вселенной. Если человек боится и очень любит боится потерять близких и очень любит там, детей, родителей, то и его косяки очень огромны, то он их теряет. То есть, происходит наказание через то, что ты боишься потерять. Элина э, очень сильно любила своего бывшего мужа. Может быть и настоящего, как бы они раз жили вместе и не разводились. Она любила своего мужа, но совершала вот эти все косяки. И вселенная навела баланс. Его устранили, то есть она его потеряла. То есть то, что она больше всего боялась потерять. Сегодня она может потерять свою собственную жизнь, если не придет в разумение. Я это фиксирую, констатирую, записываю без каких-либо умыслов. Я всего лишь проводник. Я сегодня вещаю и постоянно вещаю просто как проводник информацию. Ту, которая мне приходит сверху. И я ее вам сегодня транслирую. Пройдет определенный промежуток времени. Неизвестно, может день, может неделя, может год, а может пять лет. И эти сегодняшние мои слова найдут подтверждение в в том что они материализуются в реальной жизни и потом вы напишите новые комментарии Денис Бароуз также думаю что Александр Сергеевич Кугушов деньги неверно посчитал точнее просто находится в неведении страх Рабочий генератор он мог решить никому не показывать, опять же из-за страха. Есть технология, сделайте сами, безусловно полезней для всех. За эту беду надо как-то победить, так как ни в одном его видео прослеживается страх. И все непонятные обществу слова и действия продиктованы им лично мое видение не небезосновательное. Безотве... Не Первый шаг к победе над недугом – отказ от мясо-молочной продукции, пропитанной энергией страха. Почти все, с кем общаюсь из всех ядных, проявляют страх там, где можно обойтись спокойно. Второй шаг – личное общение с Александром Бобровым. ясность, финансовое просто понимание развития из первых уст. Поэтому считаю, что личное общение вживую фундаментально расставит все точки над «е». Очень кстати, Александр Бобров собрался лететь в Италию. Очень важно Александру долететь в ближайшие дни, несмотря на неприятные заявления. Стоит проявить снисхождение. Рабочее недоразумение. Всем добра и светлых мыслей. Денис, абсолютно согласен с твоими умозаключениями. Но дело в том, что Александр Сергеевич Кубушов уже продолжительное время, еще до публикации этого видеоролика, игнорируют общение с Александром Бобровым. Александр Бобров постоянно пытается выйти на связь, провести диалог, предоставить опровержение, доказательства тому, что было сказано сегодня в видео. Однако... До сих пор, до сегодняшнего момента, пока я записываю видео, Александр Сергеевич Кугушов игнорирует всю связь с Александром Бобро, Однако, Александр Сергеевич Кугушов на связи и общается со всеми людьми, которые ему звонят. И сообщают о тех или иных ситуациях, происходящих в команде. То есть, эти действия Александра Кубушева как раз и говорят сами за себя. Кто есть кто и для чего это делается. Мария Сергеева. Расследование. Хорошо. Какие у Боброва с Кубушевым правовые отношения? Какие документы они взаимно подписывали? Где оригиналы? Почему Бобров в интервью из «Лексуса» вел себя так позорно, раскидывал деньгами и был, судя по разговору, в измененном состоянии сознания? Кто после этого с ним будет устраивать очную ставку, мне непонятно. Я бы не стала иметь дело с такими людьми. Мария Сергеевна. Видео, в котором Бобров раскидывается деньгами – не имеет никакого отношения к проекту Источник Энергии. И э, он раскидывается деньгами не в Лексусе. Это видео старо как мир. Это видео из каких-то там 2-3-4-5 лет проектов назад, в которых участвовал Александр Бобров. К источникам энергии это видео не имеет никакого отношения и к сегодняшнему времени бытия вообще не имеет никакого отношения. Поэтому будьте внимательны и перепроверьте информацию, когда был этот ролик выложен у Александра Боброва на его канале YouTube. Просто посмотрите историю видеороликов. Уважаемый! Сергей Михайлович пишет, речь идет о настоящем времени, и генератор собирается сейчас учениками. Вот если ты будешь неправ, то вернешь всем человекам деньги. Сергей Михайлович, уважаемый, его святейшество, или еще как там можно выразиться, я, если я буду неправ, не вопрос, не в возврате денег вообще. А если я буду неправ в том, что я сегодня сказал про Пугушова, если он предоставит опровергающие обстоятельства, и сводить все к деньгам, нету смысла. Это в тебе сущность твоя говорит, то вернешь всем человекам деньги. Я никому ничего никогда не должен и не обязан вообще и никто никому ничего не должен и не обязан по жизни и вообще каждый человек отдает отчет о своих действиях и поступках если человек принес инвестицию в краудфандинговую платформу которая Называется народное инвестирование. То он осознанно или неосознанно участвует в проекте, который может не состояться. А он сегодня этот проект подвержен вот таким балбесам и идиотам. Которые вот этот весь раздор сеют на пустом месте и не подтверждают ни одним доказательством ни одним доказательством документальным о том, что это правда, что там Александр Сергеевич, Боб, ой, Александр Бобров э, растрачивает там деньги инвесторов, нету ни одного доказательства о расходах ой, о растратах инвестора в ближайшее время. Для Александра Сергеевича Кугушова Александр Бобров предоставит все доказательства, но при очной ставке, публично, а не как-то записывая там видео со стороны. У Александра Боброва есть полный финансовый документальный в ежедневнике, в чеках отчет, что он делал каждый день. Куда какие средства принимались, направлялись, оплачивалось то или иное. Кому переводилось, кому платилась зарплата. Все это у него записано в отдельном документе, в папочке, в ежедневнике. И он это предъявит только на публичной дуэли с Александром Сергеевичем Кугушовым, И он это готов сделать уже сейчас. Он проявляет к этому большой интерес, чтобы развеять сомнения Александра Сергеевича Кугушева. Но Александр Сергеевич Кугушов очарован Элиной Воробьевой-Герасимовой и ее путами опутан. И поэтому находится вот в этом неадекватном скорее всего состоянии что не может принимать решения. И вот сама Элина Воробьева Герасимова. А что мешало вам съездить к нему и в реальности поучиться собирать генератор? Почему Евгений нашел и время, и деньги, и полетел к нему? Какой Евгений? Где видеоролики Евгения? Где фотографии Евгения с места, с Италии, с этого штаба, с офиса, с производства? Где? Евгений, отзовись! Элина, предоставьте информацию. Где Евгений на фоне работающего генератора в Италии, на фоне Александра Сергеевича Кубушова? Что это за Евгений, какие у него фамилии, имена, явки, пароли. Прошу доказательства в студию. А на этом, друзья, этот очередной видеоролик записан. Я и дальше буду продолжать освещать серию этих видеороликов на своем канале. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, следите за событиями, все разжуем, все обоснуем, покажем, расскажем, растрясем, там, урегулируем, наведем балансы. Об этом можете не переживать. Не первый день. Мы вот эти все вещи проходим. Уже таких ситуаций были десятки на моем пути. И мы все их успешно разрешивали. До скорых встреч. Всех благ, здоровья, успехов и любви.